Да. Ну как меня зовут, ты знаешь, да? Олег, и снова Здравствуйте, здравствуй. Боже да? мой, как же это мило. <смех> вот, Олег, смотри, я у тебя обучалась мануальной терапии еще ну, в мае этого года. Вот, и применяю методики в своей практике. Скажу, что они действительно эффективные. Расскажи мне, пожалуйста, работают, да? Расскажи мне, пожалуйста, а у кого ты учишь? О, такой сложный вопрос. Я скажу так, нету конкретного учителя, да? Это собирательная практика, во-первых, да? Во-вторых, многие приемы, они как бы разработаны, доработаны, уже в процессе работы моей, когда я понимал, что поворачиваешь, нет не, не действуя, да, надо чуть изменить цифру, надо чуть там, как то подкорректировать, надо чуть с другой стороны может подойти. Да, и там, в общем, есть, конечно, ноу-хау такие, которые вот просто нигде нету, да, и вот я этому обучаю. Ну и, соответственно, я это практикую уже давно, лет 15, один из моих учителей это Алексей Тупилов. Он, честно говоря, умер уже, царство небесное. Это испытательную терапию, да? Да. И скажи мне, пожалуйста, как часто ты проводишь свои тренинги? Ой, тренинги я стараюсь проводить регулярно, ну примерно с промежутком полтора-два месяца. Uh -huh. А кто может прийти на эти вообще, честно говоря, любой человек. Я делаю отдельно как бы рекламку для новичков, которые с нуля вообще начинают, да? а другую для специалистов, которые уже работают и хотят повысить свою квалификацию. И те, и те приходят, честно говоря, больше те, которые уже умеют, и врачи приходят, и невропатологи, и неврологи, как бы за мануальной терапией именно у меня научиться. Потому что на суть это все долго растянута, излишняя теоретизация, которая, вот, как бы, может быть, даже мешает, типа, например, голос сама мешает, вороводская то включить голову, и именно руки чувствует. А руки чувствуют из практики. Все мои знания взялись из практики. Вот. И, соответственно, если про обучение ты спрашиваешь, да? то э, здесь э, состоит из трех частей обучения. Первое это специальный мануальный массаж, тоже авторская методика, там именно воздействие на позаседочный аппарат, сразу же идет декомпрессия, скрутки всякие, где уже сразу равно как следует. Но это все равно еще только подготовка к дальнейшим манипуля... манипуляциям мануальным, к вот этим трастовым техникам, да? когда уже правка вот, позвонков идет, выравнение ног через нос, череп, все. все, все, правим все в человеке. И там же висцеральная терапия, через живот, то есть мы работаем, внутренние органы правим, опущенные органы поднимаем, ну там свой нюанс, да, дискинезию желчного пузыря, желчного путей, протоков, да, вылечиваем. Ну, то есть мануальная терапия, я это называю, честно говоря, не мануальной терапией, я это называю остеотерапией. Не остеопатия, а ось. Шифрой, ось теотерапия. Ось это ось только ось. Ось это ось, наша вертикаль. Тео это бог, но ну, теософия, теология, такие слова с греческого языка знакомы. Ну, это греческие термины. И э, терапия. Ну, это лечение. А остеопатия это патология, болезни. Да? То есть они называются болезнью, я занимаюсь лечением. То есть это вот уже, то есть даже в словах это глубокий другой смысл доказывает mm -hmm. и соответственно здесь что получается здесь э, извлечение идет в комплексе то есть сначала мы смотрим что влияет на позвоночник столб ну понятно темно виду все нервы, да все органы Но ну, это основа организма есть скелет у тоже растет мышцы в него растут все от него растет в позвоночника что мешает мешают скорее всего функциональные блоки либо в нем в суставах да либо чаще это мышцы мышцы которые перетягивают и Сюда, сюда повернулся. то есть мы убираем сначала фазный мышц потом сам позвоночник потом откуда идет основание от базиса это вот крестец крестового поясничного вот вот, да. от него соответственно кости растут вниз и вверх да? вот если мы его не выравниваем да, то все искажения вернутся обратно поэтому выравниваем датные кости прежде всего да? соответственно выравниваются ноги столпы, там пятки, можно То есть это вот скелет. Если проблема все равно не решается, да, то есть значит она где-то в другом месте находится. Скорее всего, это в брюшине. Там могут быть спазмы, психосоматические какие-то зависимости, которые также перетягивают позвонки. То есть если у нас больное желудок, это примерно шестой грудной отдел, примерно пятый, шестой седьмой позвонок где-то в этом месте. Там будет более человек испытывать, да? Так что значит тогда мы должны еще через возраст полечить. полностью вот равная, да? Если... Да. Нет, там, там не прямая проекция по горизонтали, там они. Ну, есть карты. Есть карты, есть -зоны, всех внутренних органов. Соответственно, убираются инорвации всякие там в ноги, в руки, да. Если проблема оказывается и не в животе, да, а психостоматическая, тогда мы работаем с ногами. Это устранение инграмм, То есть то, от чего человек э, какие-то искупают зависимости в жизни. Да? Он на каких-то автоматизмах живет, повторяет это все время и не понимает, что это приносит вам проблемы. Да? То есть мы катаемся в мозгу, это такая техника, ну, честно говоря, не гипноз и не транс, да? но это такое полу-технологическое состояние. Если понимаем, что и здесь э, мы убрали, но все равно проблемы не, не, не проходят, да? тогда мы понимаем, что на этой оси Божественной находится чатка. Мы начинаем дополнять эти часы, потому что эти, эти искажения энергия больницы вертикально, по оси не течет. Она должна бесконечно вниз, бесконечно вверх, такая вот струна у нас, это нас всегда. По ней нам дается божественная энергетика, вот эта вот, ну, пандалины, я да? три там, ну, по всякому, там, там. Она нас наполняет жизненными силами, и в каждый части для этого нужен аспект для реализации здесь, в нашем физическом мире. Uh -huh. И если это не происходит, то энергия просто текает куда-то, ничего чего уходит, да? человек нереализован становится. То мы настраиваем все эти каналы, да? выравниваем, заполняем ауру, ауру это защитный полком собственно говоря, Все руками. Да, все руками. Ну, в данном случае это параметически, какие-то дисконтакты. Какие -то uh -huh. Вот. И тогда человек полностью защищен. И у него, вот в чем смысл ОСТЭЛО-терапии, это массаж судьбы получается. Реализуется в судьбе все, что человек реализовал когда-то там, да? Как-то получается и делай в руки, да -да -да, и по работе там все ладится, и супруги там нормально живут, и не конструктурством с начальниками заказчиками, с партнерами, да. Как-то все как само получается, и судьба человека настраивается ровно по Божественной божественность, я Замечательно, а, Олег. назвать мануальным терапевтом. тем ты еще себя считаешь? Кто ты? В практиках лечения на металлоле? А, Вообще по да. жизни. То есть по жизни. Я видела, что написано, что космонер бед». бед. А, ну да, да, да. а, Чем-то ты еще увлекаешься, занимаешься, кроме, кроме мануальной терапии? Ну, все что связано. Все... Человеку вот то, что нужно про энергетику, да, это вот и есть вкусный энергетик, я не в том плане, что там, они считают 120 или 200 каналов, которые открывают, ну, обычно, да, открывают специально по каким-то вот освещениям, и только когда человек сможет с этим каналом работать, да, и за себя или чем-то У меня нет, у меня еще проще. Канал один, он божественный, он за все сразу сферы жизни отвечает. А, сексуальное расстройство лечу, надо тоже все это, да, пальцами. Ну почему это да, мануальный террорист? Потому что мануал это вот, рука, все руками. Все лечу руками, я да, обычно не признаю аппаратными методами, хотя не против них, но некоторых случаях не И Лекарственные методы не признаешь, все руками. Угу. То есть а, работаешь на трех уровнях, да? Психика, ну, да, душа конечно, и тело. Да. Но это вообще замечательно. Редко так работаешь. Вообще да. замечательно. Просто редко встретишь действительно специалиста, который работает на всех трех уровнях. Решаются многие проблемы, да. Например, как сексолог, то есть там через гипноз тоже. Если девушка не испытывает оргазм, да, то через гипноз она начинает понимать, что это такое и доходит на это состояние. Потому что своим партнером все гораздо лучше лазится там, и все, все получается. И э, у меня есть три случая, когда забеременели, просто массажи э, mm -hmm. внутренних органов, да, ну там еще есть эти точки. Э, то есть ходили по всем станциям, да, и бальчики ходили. Я вот несколько лет не получалось беременение, а тут она звонит, ой. А, она пропала на год, потом не звонит. Ой, Олег, извини, а у меня тут двойная родилась, я звоня же пласкаю, у меня теперь это, э, спина болит. Можешь эти вот, туда спины лечить? Вот, понимаете, неожиданно вот такие вот бывают, так, как бы фокусы. А вся судьбы, не и вся а, вот поэтому, наверное, у тебя имя Олег Олаф Гудвин. Гудвин это волшебник. Скажи мне, пожалуйста, как это расшифровывается? Гудвин волшебник. А, Гудвин, ну волшебник из сказки, да? Если дословно по словам брать, то Олег это скандинавское слово имя Холиф у них, да. Олаф тоже скандинавское из их языков. Uh, они uh, дословно на русский переводятся как и то и другое святое получается, святое святое а uh -huh. uh, good win это по-английски good хороший win выигрыш то есть я вам даю хороший цветовый выигрыш каждому свет, каждый выиграл, каждый заходил, пришел, шел, там победил спасибо за интервью, правда приятно было общаться я, работ... Светлана, я тебя тоже благодарю, тебя тоже знаю Хорошие работы тебе, вот. Ну правда, я восхищена вот сегодняшним сеансом, восхищена а обучением. да? да, да. Вот я сейчас вот даже могу плетать, но пока немножко опасаюсь. Уже плетать можно. Лучший день два. Да? Подожду. Все-таки мануальная терапия, надо немножко уберечься. Есть, да? Ну, да, да, да, конечно. Вот. спасибо, спасибо за интервью. Well, that was, was the head is for August.